С вами Кирилл и Кирилл Плей Ужасы, и сегодня мы будем играть в банан. Заново! Yes. Заново! Я их не снимать! Ну пофиг! Начни сейчас. Давай начнем. Давай. Вот здесь. Давай, давай начинать. Эй, hey, привет! С вами Кирилл Плей Ужасы, и сегодня мы будем снимать здесь. банан. Снимать. Банан! Yes. А, Убегай! Банан! Здесь банан! У нас банан <мех> Ребята! У нас ничего, началось уже игра, У нас банан здесь! Под... Нифига бананчик! Какой ты классный! А что эти бананы делают? Банан просто пробегал! Опа! Банан здесь! Банан был съеден! Что ты делаешь? Да подожди, не тыкай, я, я сделаю. Да мне вообще пофигу круто сделает. <свеч> Надо обоим сделать нам. Но... Да не тыкай. Давай! Да, я... меня, одна... меня, одна... Ты меня одна жизнь. У меня одна жизнь. Ч ко мне твою бана тупого приводишь? У меня одна жизнь. У меня две жизни. Goodbye, бич! Подожди, а как сбежать? Нужно все, ну, нужно все эти пазлы собрать? Конечно. Почему такой стрёмный помещеный меня? А мы не выбирали. Ага. Это, давай, я вместе я про... давай вместе проходить, мы будем на шухе реста... вместе. Мама, главное не, не уходить в разные... Я тут банан увидела, там за дверью тут банан был это такое? банан ушла. а, а Челик просто Челик вышел. вышел. так. Ребята, а вас там снимает? Поддавить его? А ты на чем на там кампе играешь или на телефоне? А угадай. А на чем могу снимать? На а. телефоне. Вот сегодня на телефоне да. А что моем кабине ну, ты понял. Так, Но а что? У меня тут ничего раз. не прогружается, ну ладно. Ну и ладно. Я ладно. выбираю вот это, где самый большой Хотя, хоть бы был я бы бананом. Хоть бы я был бананом. Нет, хоть бы я был бы бананом. Я бананом хочу быть. Я банан. Я буду бананом. А пожалуйста, я банан. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Банан. Я хочу быть бананом. Банан, Я банан ха ха ха ха Так, мне надо тебя убегать же, да? Да, тут красный банан и я бананчик. Ха-ха-ха! Я бананчик! Я вас всех поймаю! Уйдите сюда! Да, что, для греха! Иди сюда, моя хорошая! А как тебя атаковать? Вы не можете... А, только что тебя увидел! Ха-ха-ха! Иди сюда, мой хорошенький! Хочешь, я хочу бананчик. Нет. Я бегу как сумасшедший. Иди сюда, мой хороший. Иди сюда. Пожалуйста, пожалей один раз, пожалуйста. Я хочу еще жить, пожалуйста. Ладно, беги. У меня одна жизнь осталась, если что, преступляй. Беги, я тебя не буду до конца убивать. Мне стрёмно. <свист> ты больше никогда не увидишь Кирила, а он превратился в банан. Дисю Кто? Да. Какой Кирил превратился в банан? Я или ты? Я съел уже с эту девочку. Хе-хе-хе, иди сюда, девочка. Что? Я его моя логика. Банан, желтый банан говорит, я съел эту девочку. Я. Приятного аппетита? Я съел еще девочку. Ха! Теперь мне нужен Кирилл. Мне нужен игрок. Кирилл. Ужасы. Ты в курсе только как у тебя видео ты у меня пробежал. Где ты, мой хороший? Я съел огромный банан, который мне дал Хилку. Ты знаешь. О, девочка, здравствуйте. Меня прибежала, знаешь, ты рота бана. Я съел еще девку! Ха-ха. Я ч, один остался, что ли? Ну поди. А ты где? Скажи, пожалуйста. А вот он, тебе не сжечь. Тебя. Ван убивай. <свист> <свист> Какой-то мальчика мы видим красивого, пацан, где я его? Я, я, я, я, я хочу где найти на... этого мальчика. Меня что ли? Нет, хочу найти того мальчика, который убежал от нас. А нас еще три минутки! Ха-ха-ха! <гардин> Ой, тебя увидел. о о о о о о Мы всех убили! вообще мог бы я выиграть, если бы ты не поддался и не начал бежать. Умешает, ну, к тебе пошел потом. Ну а зачем ты поддавался мне? Потому что, блин, за одну звезду что мы жить там, блин, за одну синку. Ну ладно. Фух, так он меня пытал. Хорошо он, меня... он, он. Хорошо он меня освободил. Это ты, что ли, меня тут убил, что ли, я тебе сейчас э, сдам? Да, я не мог контролировать себя. Она а нам стала? Да, я доберусь до тебя! Нет, он завладел Кириллом! Я бы схватил Кирила. А, ну очень вот да. было. Включаем хулигана! Эй, тебе первый! Эй, эй! Где -то? девочка? Нам, нам нам. Она стала бананом, это девочка. Влёд. Что? Девочка стала бананом. Я понял. Девочка, нахрен ты тыкаешь, я знаю. А ты где? Скажи пожалуйста. А не скажу тебе. Одну подсказку, чтобы тебе одну хилку забрать, потому что ты же меня тронул. Да, да. ну, Твою мать, банан. Ты, ты банан. Да блин, ты мне не ну, дал. Ты. Да, ты мне не выполнить задание. Ну кстати, я тебя, блин, за раз-два убил. Хотя бы, хотя бы задание дал выполнить. Ну ладно, ну теперь ты тоже банан. Ну, там, ну, там одна осталась. Идите сюда, Что мои хорошие место? мальчики! Идите сюда, мальчики-девочки! Хотите попробовать бананчика из, да, из Африки? Бананчики Бананчик из Африки! Бананчика из Африки! Нет, вы не Блин, я не могу! Ух, ты вот где банал? ты, мой хороший? Иди-ка сюда! я да. Я поймал Отпустите меня с бананов! Отпустите! Вообще не имею! не Эээ, мальчики, девочки! Хотите бананчиков свежих? Прям с мы и сорвал! я поняла, что надо сделать в этой игре! Тут надо порт собрать! Не только! Нужно еще Выполнить задание. А их пять. Давай. Бананы продают. Иди еще один чел. Тут бананы продают прямо. Дям-ням-ням-ням. Ты съел девочку? Ой, ты ой, молодец. Да, ты я на пол Ты съел девочку, молодец. еще я тоже прислужил. Вот, а ты, ты мне ты не дал. Такой звук неприятный, когда он ходит. Мы после аккати ходим. Ага. Он прям на что-то напоминает. Begging, через вентиляцию не из А. -а, -а Понял как? Блин, а чего вы такие медленные? Я не вижу. Я вижу <па> одного из девочек ешь и деньги ты что нашел кого-то нет а почему если мы все просто одни остались а игра просто не хочет заканчиваться с нами еще какой-то выживший ну чтобы надо не заиспорить где вы? Бананам нельзя из тор тортики! Он сидит И в покой... какой-то из кавчиков. Ага! Ай, я с тобой банан. Выживший остался один. А у нас 3-10 секунд. Девять, восемь, пять, четыре, три, два, один, Игра кончена. Игра кончена. Ох, ааа. -а -а. Ух, как хорошо, что да мы спаслись. Мне жалко, что банана нельзя нормального купить на 440 рублей. Да, только на 800. А, я буду в 2 его накопить. Что, еще умыкать? А я купил бананчик. А? Я купил одного банана. У тебя чего из них нет, я купил другого банана. А, есть здесь поменьше. Сейчас, если я им стану, то увидишь. Я купил, купил, ты... увид... купил банана. У меня ш... открыта новая кожа. Банан а я купил другого. Если я им сейчас стану, то ты, если я им стану, то ты ими увидишь кто -то. Пожалуйста, я хочу быть бананом. Блин, жалко. Нам нужно выполнять задание. Наконец-то я обычный игру, хотя я в прошлом раунде была в нем. Это ты? Леночка? Пикера-2? Твою мать, здесь бананы ходят. Банан. банан, банан, твой мать. Да почему мы бушка? так медленно бегаем? Быть... А за тобой банан бежал? Друзья, как хп восстанавливать? Никак. Как? Понимаете? Есть такие банан, который очень страшный. Да а как он достает? Это, это сложная карта два лап нравится на роблокс тут это в этой игре невозможно почти что выжить Да, власти но иногда можно я же вышел как в первой игре только я тебя убила в первой игре во второй ты что убить только эту банану так блин а игра же реально прикольная да если на пару секунд показалось, что у меня знаешь да, сколько сердечек. Блин, у меня показывает, что он где-то где рядом. У меня Фух, у меня. Ну, этим где-то рядом, кстати. Беги, <sitter> а, <à> <swearp> <swearp> а как избегать? то Они быстрые. <smobile> Они же быстрые. Когда ты ч мимо задания пробежал? <smobile> за за ну да. чтобы выжить. Так. Ну, чтобы здесь выжить, надо вначале убирать Армана, чтобы делать задание, мне кажется. Где-то рядом, кстати. У меня душ. У меня душа бежит. Они такие быстрые, как от них прятаться? Не знаю, когда я их кто-то был медленный. Чего ж кот? ты кот? Я бы просто чуть-чуть а... бананы и висит. сдох? Я дал. А, Смотри, ты посмотри, ты кончен. Кто был бананом, я ему дам. Ах ты девчонка, я тебя вижу. Кто тебе дал бананом быть? Я тебя точно дам, я прибью. Я сдоху, дыр. А ты где, Билл? Я пью, Билл. А, Я? я сдох. А ребята, закройте за то, что... Лайк за то, что вы очень долго продержались. Ага. Нет, я не хочу был... банановые развлекательные центры. Центр. Убеж Убежал. Мы да, вот а? ну, пусть мы одни будем бегать, пятые. Тут нас никто не поймет. Я хочу, чтобы я был бананом. Я хочу, быть, я, я хочу бананом! Хочу я быть бананом! Хочу я, хочу. Быть, ба я да... хочу быть бананом! Да мне тогда! Я нет. Да никто не стал бананом все таки, да? А зачем торты собирать? Торты я не знаю. Может они тоже что то помогают здесь? Не знаю, торты что тут -то делают. Банан здесь. Да ладно. А мы вот, как-будто не играем в игру, вот, продам бананов, да? Так, короче, давай сейчас сосредоточимся и не будем мадам где-то рядом, да? Давай сосредоточимся и возьмем кувалду, и, раз, и разобьем вот этот банан в Милл Не, как ты как хочешь, но ну, я с... в шкаф. Где ты, банан? Я тебя прибью, банан! тем временем ты умираешь от банана. Банан. Если мы, меня съедают бананы, там банан, кстати, там, кстати, банан. А почему мы играем? Почему здесь надо играть тортики, а не бананы? У меня вообще бананчик кручится. А тут же было, Тут же было два. Тут же было два задания. Куда-нибудь. Я даем банан или нет? Одна сейчас банан далеко. Подожди мы выполним Ну задание выполнено тут банан да мы банан, банан. Бежим. бежим я понял Чего? я так тут задание уже выполнено то что надо еще таких два вентиля мы уже играем 22 минуты в эту игру. О, там банан, там банан, там банан, там бананчик. Шутка была. Там бананчик. Мне это добила не шутка. Значит, бежим. Самое главное не паниковать. А -а -а -а! Кирилл умер от паники. Ты когда? Когда банан мне порвал штаны, а мама меня убьет за них. пару секунд почему-то весь растертый порошок. Помогай. О! решать. да, не тыкай. да, да, да. да подожди, не тыкай. Банан где-то. Ты проходи, я буду на шухере. Ёб твою мать! Я обосрался. Я подскользнулся на банановой кожуре. Какой невоспитанный банан? Банан! Тут бананы на части рассоединили. Тут разчьемый банан лежит. Подожди, что Твой шум мать! Ха-ха-ха, лошара! не поймал нас? А, он сюда идет! Извини, бананчик! Быстрее убегаем, он бежит сюда. Я отвлеку от него, а я его отвлеку. О, задание выполнили. Наше задание выполнили. Ну, да, но задание выполнено. Он еще может, знаешь, нас прямо прям перед этим... Там было бы страшно, если бы да. этот банан А, а вот куда сделать? эти тортики таскать? Сюда! Я, Прошу... я знаю их я, кажется, не знаю, где найти тортик. Можно <свист> убежать, банан видит вас. Нужно убегать! Я убегаю. Сраная ловушка! Да сраная ловушка! Я сбегаю до выхода! Я вижу выход! Он очень зеленый. Убегай, ты сбежал? Да. Да, да. как ты? я от сраной ловушки сдох. Прикола, я выжил. Наоборот. Ладно, Шик. давайте начинать еще раз. А прикольно же мы выиграли, да? Да. Ты выиграл? Какая сдох от сраной ловушки. А я нет. Я теперь понимаю, почему надо следить под, на под ноги. Ага. Мы так, сначала теперь... Кого? Прикол? Можно буду бананом я? А можно я? Пожалуйста! А Твою мать! А, нет, нет. Я не банан. А, это хорошо. А то у вас будет контент, если бы ты бы, был бы бананов. Фу. Банан здесь. Как это пережить? Банан! Нет! Не я уже Очень люблю. пойду я лучше. Но задание уже О, я тебе что девчонка Кто-то, кто-то, кто-то Кто-то. Кто Нафиг девочка все тут поломала. Надо что, дура что ли? Да. Что она тыкает да. Что на тыка это? Это дура. Дура! Я ударю бана! Не дура! Да не тыкай, тупая! Так Нет! Нет! Не тыкай! Дура, все сломала! Дура, дура! Я сейчас ее приведу в Она не видит, тут не выскакивает на экране. Она что, тупая? Зачем она тыкает? Нет, зачем она вот так делать? Я не, не, не написала нормально. Иди нахуй. Как? Ой, бля. Я <свечес> сказал. Мать, они здесь. Банан. Это дура тупая. Нажала. Тыкала поикар. По этой. Ты тебя поймали? Я успел убежать. Я тоже успел. Познакомился с бананом. Он просто на ней стоял был, убедил, и бы увидел все. Ена это банан, да? Еще торт. у ну, меня не показывает. Мы разделились, как только дерьмо Потому что эта дурочка тупая взяла просто тупо прикола на кнопки. Я бегу за тобой, смотри, что там с тортом. Могла открыть на банан. Что приходит бананом, да? Да где этот торт-то сраный? Вот он. Ученый вот, сделать ладичку вот, сидела. Оставь один кусочек. Не мы выиграем! А я видел кусок где-то. Пацан, иди нахрена! Я хочу этот кусок убрать. Когда курил настроение настроили? Да. Если я сдохну от этого сраного банана, я так... Я сдохну, б... он бежит. <г failing> <г failing> банан, здравствуй. за мной банан? Банан нас видит. Капзда. Да, там кабзда? Жопа. Жопа. <г audible> Я сбежал. Я сбежал. Я сбежал. Я сбежал. Что давай последнюю. Давай. Давай последнюю катку сыграем. И все, заканчиваем видео, да, с подписчиками? Ага. Я еще записываю что у меня отсо... <смех> меня что-то что отсоединилось, не знаю что. Вау, какая здесь банана работала! Ваш танк стать бананом 12%! Кто у вас бананом 12%? У меня! Твою мать, у меня <смех> банан? Мой шанс стать бананом 12%! А у меня какой, я не знаю. Мой шанс 10! У меня 12. Больше, <голи> <голи> я хочу 2%. быть бананом. Я хочу быть бананом. Я хочу Возь быть бананом. Я, этот хочу этот быть бананом. я хочу быть бананом. А, я буду бананчиком, пожалуйста, последний раунд! Да, твою мать! Я не знаю, не это новая какая-то уже карта, да? Да, это какая-то другая карта, заколебали. Вот, пацан, давай вместе. А, мне показалось, что я куклом стояла. Я бананная, я бананная! Я бананная, я бананная, я бананная. Не чистый увидел, который на X. Ah, здесь банан! Это иксе, банан! Твой мать, здесь банан! Тут что-то иксе, банан. А. банан икс. Кого? Есть есть есть банан. Чего? бежим. Но? Бежим. Ты умер? Нет, давай, давай, давай. Я не хочу, чтобы банан лакомался со мной. Я буду бежать к чтобы от тебя сбежать. Отбай, банан. Я сбежал? Отбай, давай. Ладно, будем заканчивать видос. Давай, заканчивать видос. С вами был я, Кирилл. Всем спасибо, всем пока.